На другом ли имени, на этом, Мог остановиться он случайно, Но Татьяна избрана поэтом, Как признание. Таня — это тайна. Таня — это тайне снега, Светлое весеннее смятение, Радуга, смеющаяся с неба, Предвещая миг преображения. Таня – золотой узор на ткани, Таня – тень горящего каштана, путеводный огонек в тумане, наделенный силой талисмана. Таня – как сердцебиение танца, ангела нетленное дыхание, а того-то счастья может статься, так желал поэт своей Татьяне. Это имя не сравнить с другими, не отнять и не убить в поэте, он не зря твое прославил имя. Самое прекрасное на свете. Татьяна, ты женщина-львица, Чудесен твой облик земной, артистка, В душе ты певица, и радость по жизни с тобой. Так позже ты песни душою, Открой свое сердце другим, согрей всех, Кто рядом с тобою, Окута их светом своим. Чтоб годы неслись не впустую, Чтоб мир становился светлей. Раздай своей щедрой рукою Сокровища жизни твоей. И это не лязганье денег, И это не тряпок краса. Все главные ценности мира Лишь только внутри у тебя. Не прячь их. дари нежно людям Жемчужины доброй души. Люби всех, прощай всех отныне. Грубить, осуждать, не спеши, пусть каждый из встречных запомнит улыбку твою и глаза, Любой пусть из встречных запомнит тепло твое, так навсегда. И ты тогда счастлива будешь, и радость сольется с душой, Так просто, легко и приятно всем рядышком будет с тобой.